Очень вкусно, мы это проверим. Кирилл, скажи, пожалуйста, что это такое ты нашел? Я предполагаю, что это правда. Вот сейчас на наших глазах шла полиция, чтобы он будет вещать нам полить Привет, друзья. Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Особенно, если вы хотите узнать что-нибудь интересное о Турции, о приключениях. В частности есть они у меня эти приключения буквально несколько месяцев назад мы вместе с друзьями поехали на берег моря чтобы снять дикую еду для моего друга блогера романа посмотрите его канал ты год вот, пока мы это снимали нас чуть не забрали в полицейский участок было много всяких приключений но самое главное очень красивая природа сейчас во время самоизоляции дошли руки наконец-то и я смонтировал это видео большой привет всем участникам ну а вы присаживайтесь поудобнее и смотрите что вас ожидает когда вы приедете в турцию какие красоты подписывайтесь ставьте лайки И сегодняшний выпуск посвящается турецкой природе и вкусной еде как это может совмещаться да вот так вот природа вот она смотрите вот она природа а вот это участники экспедиции сегодня у нас очередная экспедиция в красивые места и мы будем готовить уху точнее будет готовить уху рома у него канал о дикой вкусный на природе вот он с хорошим настроением ну а мы будем за этим подглядывать и потом э, кушать чтобы вам рассказать э, так ли это вкусно как он потом будет говорить у себя на канале а ведь он будет говорить что да очень вкусно мы это проверим в любом случае здесь как минимум красиво и очень атмосферно э, со мной друзья вот э, за моей спиной кирилл из москвы вот и Максим, который здесь уже обосновался и живет. Так что вся необходимая информация для начала видео есть. Остальное, думаю, по ходу будет понятнее. Вот, кстати, мы пришли оттуда, оставили машину достаточно далеко, и у нас получился действительно реальный поход. Так что начало положено. что ты делаешь я настраиваюсь вот так вот надо снимать uh -huh. а ты еще с камерой а я буду туда наливать воду давай сейчас будем снимать как наливается uh -huh. вода вот сюда там а, будет уха да ты в курсе что это килограмма 4 uh -huh. это? Да. Да. вот опять же вот эти вот кусочки все Потому что по-другому не снимешь. И еще гимб вот этот вот купили. И он упрощает довольно-таки. Не нужно вот это вот со штативом туда-сюда А что такое гимбол? Объясни, я-то знаю. Стабилизатор. Стабилизатор. То есть можно будет ходить и кадр будет ровный. Да. Как на штативе. Сколько, блин, такая штука стоит? Я из Германии купил за 350 евро. Здесь она сколько стоит? Здесь 5000 лир. Это... 700 евро, я думаю. Вот. здесь все дорого. Ну, в плане техники. Так что имейте в виду, можно покупать за границей, это будет гораздо дешевле, даже если учесть транспортные расходы на пересылку. А тут другая сюжетная линия. Кирил, скажи, пожалуйста, что это такое ты нашел? Я предполагаю, что это краб бывший. В прошлом был крабом. Он просто сидел на берегу, его, видимо, уже выели, всякие там мелкие звери. И он сухой. Как ты его назовешь и что ты с ним будешь делать? Ну, как назову, это время покажет. На что отвлекаться будет, надо же еще как А делать буду, я его инсталирую среди ракушек в подстолье. Вы серьезно? Вот сейчас на наших глазах пришла полиция, чтобы будет будем запрещать нам политика строи. Полиция просит нас документы показать. Вода закипела. Сейчас будем снимать в ускоренных э, темпах, потому что нам дали время до вечера. Пришли жандармы, сказали, что нельзя здесь оставаться на ночь. Вот, что мол здесь здесь бананы, вот. вот. И на самом деле, если украдут, то нас обвинят в воровстве. Короче, владелец, которому мы не дали 40 лет за парковку лишних машины, 40. лишних 40 лир, вот, решил вызвать полицию и на нас накапать то, что мы подозрительные личности, которые воруют бананы. До захода солнца дает вам время, а потом уходите, потому что если украдут бананы, виноваты будете вы. Вы приехали на машинах, ну, короче говоря, они отреагировали. Ну а мы, а мы возможно, не успеем теперь снять видео. Ну, вот, вот так вот. Короче, все переполнены эмоциями. Не очень хорошо, конечно, выходит, что хотелось снять как следует видео, но пока что-то не получается. Second Что ты делаешь ром? Я пытаюсь настроиться вот на это. На доске ты будешь резать овощи, да, для ухи? Просто у меня маленькое уже настроение, знаешь такое, ни о чем. А что за рыба у тебя? Семга. Рыби головы и семга. Нет, головы и семга. Головы и семга. Да. Лада. Ничего, ничего. Будет самые замечательные уха зато, несмотря ни на что. Темгашное, темгашное. какая уха! Класс. Так, я неправильно понял задачу режиссерскую? Так. Заново, давай. давай. Вот. Сняли. Лучше, ну круто да? да? А, знаешь, что еще надо сделать? Что? О, кто-то так. Сейчас есть не муж. А то что это? Чайка. Не знаю, как рыбалки самые лучшие Broadcast. А? Молодец, ну как ощущение после этого ну, с Ты чувствуешь себя причастным частном я... съемке большой. Тарковский кино? курит просто вообще где-то в сторонке. Да. Вообще, кто кто я, кто Тарковский? Я сейчас такое снимал. Красавец, я... красавец просто. Красавец, вообще. Предлагаю... Он корову взрывал, кстати говоря, если помнишь, да? Да, да, да. Не, не очень хороший человек. Шестьдесят да? один плюс. Да. да. Короче, ну все, надо да. блог все делать. Запол, как он сидел. Смещаем Включаем Рому, и, короче, открываем твой блог, ты будешь готовить кипи. А, вот слышал! Мы потихонечко вползем эту тему сейчас. Пусть он приготовит все. поживем это все. И потом тихонечко влезем в этот бизнес. Все нормально будет. Встречаемся в нашем новом блоге. Роба надо. Да? Ни одно дерево не пострадало. Тарма, что ты делаешь? Пытаюсь достать. достать уху, то есть из ухи мясо, головы. У есть столько мяса, что я ее назвал мясом. Но я не знаю, что делать, как Думать. Настал ответственный момент. Думали, что дома тарелку оставили, но нет, вот тарелка есть. Спасибо Кириллу. Сейчас будет дегустация. Кирилл говорит, что в кустах нашел. Врет! Я попробую стрела. Давай. Если честно, первый раз в жизни готовлю. Да? Ну, спочиним себе, Глеб Егороч, пробуй. Ну Вкусная. как? Вкусная! Вкусная? Да. Так, ну я сейчас быстро тогда зарубану. Ну, хоть пробовал? Ну, так, две ложки. -то. Приятного аппетита. Спасибо, кстати, очень вкусно. Вот и моя очередь настала попробовать ушицы. Да, на взгляд очень наваристая, с крупными кусками картофеля и моркови. Есть и куски семги. Вот с нее-то я и начну, что, наверное, самая лакомая. большие кусочки с костями но уже пусть самую попробую М -м -м -м -м. как же это вкусно именно соли столько сколько нужно объедение Готовьте аппетит. очередное видео про то, как готовить в экстремальных условиях Ку -ку. К нам и полицейские приходили, и долгий переход. Ром, огромное тебе спасибо. Хотел тебя узнать, что же самое главное в сегодняшней утехо? Какой секретный ингредиент? Почему она такая вкусная? А, я даже не знаю, Секрету тут нет, надо просто стараться. Ну, Хорошая дай. компания, наверное, которая тебя поддерживает, которая помогает тебе. Вот такие вот грязные черные руки. Тут много маленьких секретов. Да. Ну, а давай еще раз пробежимся по ингредиентам. Что зачем нужно а, класть в замечательный твой Тяжелый. Слушай, <свят> на самом деле их много рецептов, так же, как плов а, Например, вот я делаю так, да, кто-то делает по-другому. А, я кладу рыбу, а потом а, эту. Ну, картошку, морковь. Овощи. Да, я, ага. я так делаю. Кто-то наоборот делает. Еще важно, у меня рыба была замороженная, например. И когда я положил, это был такой замороженный кусок. Поэтому мне еще вперед надо было плать. Да там она очень простая, это же э, еда рыбака. Ты ее просто вот покидал, вот что было туда, и всё. Лаврушку только не забудьте, и всё. Перец, соль. Ну вот он и весь секрет. Это красивое место запомнится нам вкусной едой, хорошей компании. и очень-очень красивой природы. Вот мы да. сейчас идем и наслаждаемся. Посмотрите, какая природа, друзья. Невероятно. Сейчас чуть позже еще будет красный закат. Ну что, большое спасибо Максиму, Кириллу, ром Тебе огромное спасибо и удачи твоему каналу. Назар, тебе спасибо. Я бы не справился сам. Я думаю, что все вложили частичку своей души в эту уху. В описании к этому видео обязательно будет ссылка на канал Ромы. Отличный канал, я от души рекомендую посмотреть тем, кто интересуется не только кулинарией, но и красивыми видами. Обязательно подписывайтесь и на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, объясняйте почему. Очень хочется, чтобы канал был действительно интересный и полезный. Есть у меня еще каталог недвижимости, кого это интересует, вы знаете. Ну и здоровья вам, приятного аппетита, офетул сунд по-турецки. 2020 год, хайду, ну наконец просто простачал друзья. Пока. Ча, ча.